Международная делегация, состоявшая из представителей крупных инвесторов, инжиниринговых и консалтинговых компаний из Австралии, Филиппин, Канады и России, посетила Минск. Целью визита стало ознакомление с текущим этапом развития технологий SkyWay, обсуждение и согласование стратегии продвижения струнного транспорта в регионах, откуда прибыли делегаты. В ходе деловой поездки в белорусскую столицу гости посетили офис проектной организации SkyWay, опытное экспериментальное производство и демонстрационный центр технологии, где стали свидетелями одного из тестовых прогонов Юнибайка на участке легкой городской трассы. Таким образом, представители бизнеса смогли всесторонне изучить технологию и лично удостовериться в инновационности всех ее составляющих. Презентацию проводил генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий, лично проведший гостей по участкам работ, и подробно ответивший на все возникавшие у экспертов вопросы. Цели, задачи и актуальные результаты, достигнутые разработчиками SkyWay, оставили у делегатов глубокое впечатление. В ходе обсуждения, прошедшего на территории экотехнопарка SkyWay по итогу дня, эксперты говорили о необходимости скорейшего внедрения технологии как в представляемых ими странах, так и по всему миру. Увиденное и услышанное ими в рамках посещения конструкторских бюро, а также производственных и демонстрационных площадей, должно в значительной мере содействовать достижению поставленных целей. Детальное знакомство с процессами разработки и тестирования струнного транспорта Юницкого позволит как новым, так и уже проверенным временем партнерам компании подготовить и провести презентации технологии SkyWay, для руководства представляемых ими бизнес-структур и органов государственной власти. Достигнутые в ходе мероприятия договоренности обещают от скорые и обильные планы.